На-на-на-на-на в голове моей туман Мысли никаких, и фонтана И за родник я пытаюсь медленно понять Снова почему и почему опять Все, что происходит, кажется игрой, только не со мной Я пытаюсь ощутить вокруг То, что непонятным резко стало вдруг То, что было рядом, стало далеко И нелегко Запутался, Споткнулся, заблудился Нишеточно вот так Пропастился, в дорогу шел, и вдруг остановился, запутался, споткнулся, заблудился, пока остаюсь. Надо, надо, надо, надо, надо, надо